Эксперты согласны с тем, что Зеленский – не самостоятельная фигура. За ним стоит олигархический клан, который помог Зеленскому провести и выиграть выборы. Но отдает ли Зеленский себе отчет в том, в какую заварушку он попал? Во-первых, Порошенко, имея по самую шею руки в крови просто так власть не отдаст, в противном случае с огромной долей вероятности он будет ликвидирован. Поэтому задача Порошенко сделать все возможное, чтобы пан Зеленский на посту президента был просто говорящей головой без возможности влиять на политические решения. В свою очередь Зеленский в самый ответственный момент. Вместо того, чтобы активизироваться и закрепить свой успех на ключевых позициях, отстраняется и уезжает отдыхать в Турцию. Это может означать одно что идет торг между группировками стоящими за Порошенко и за Зеленским. В этой ситуации пану Зеленскому жизненно необходимо отстоять свой успех, в противном случае, велика вероятность уже его ликвидации. Исходя из вышесказанного мой первый прогноз, на кону стоит жизнь либо Порошенко либо Зеленского. Что касается самих выборов, то для кукловодов украинской политикой ставилась цель легитимировать в лице Зеленского власть, которая пришла в результате государственного переворота. Народ проголосовавший за панази был оболванен, так как выборы состоялись. Понимая это, Российская Федерация не признала выборы на Украине и сразу после этого облегчила порядок получения паспортов для жителей Луганской и Донецкой республик. Проект под названием ЗЕ, снял барьеры, которые мешали России активно участвовать в жизни непризнанных республик. В этом отношении мой прогноз заключается в том, что начиная с 2019 года Россия будет активно наращивать свое влияние на политическую жизнь Украины. Скорее всего Россия признает республики и интегрирует их в политическую экономическую и социальную жизнь российской федерации